Ну и так, всем привет! С вами мистер Аса с Windows XP! И вот сегодня мы будем играть в Black Dragon. Вот я специально играю для Лекса. Потому что они с Балдом перестали играть в этот замечательный режим. Вот сейчас я вам а, нет, не режим фу-фу, что я говорю, не ведь мне. В этот превосходный, превосходный, Твою. сколько а? Блин, вот столько игроков, пипец не влезет, наверное, на мне. А, мне сегодня ногачка болит. Тем более мне скоро за кем-то надо ходить. И это за свою душку. Твою скин но мы сейчас пока еще подождем эту загрузочку надеюсь у меня с графикой все будет нормально потому что меня все будет наверное лагать Ну, извините у меня будет наверное в начале лагать какие то там штуки наверное будут вылезать пуск кого то будет зависать наверное ну у меня это сейчас не зависает. По-моему. Блин, у меня скоро на компьютере уже сколько... Скоро эти гигабайты скоро уже сохнут. И моё колено скоро уже сохнет. Потому что я сегодня об стенку ударился. Блин, чего так долго надо подгружать? Может снова? А? Ой-ой, как у меня мало гигабайт. Ой-ой, как у меня мало гигабайт. Ой-ой-ой, блин, все это бесит. Ч так мало гигабайт, а? Ладно, это мы можем потерпеть немножко. Я пока еще и на паузу поставлю, пока у меня там лаунчер не загрузится. Хорошо, друзья? Итак, собственно, мы уже продолжаем. Потому что у меня уже Майнкаф завис. А? Ну, потому что уже запустился, вот он уже зависпить уже успел, блин, а. На плохой Майнкад не тянет, короче. ой ну. ой, -ой, -ой, ой какие лаги! Логи, логи, лаги. Сначала было нормально, а вот вы теперь... О, вот все. Ну так-то немножко. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Я просто прологнула управление. Или, как говоря, геймпад. М -м -м, как хочется мне этим штучки. А обмен плюшек. Лейббола. Вот, вот я так сильно хочу эти Эми, эти эми Райден, что хочу ма мастер-блок купить. А вот он тай конфетка. Райа Канди. Трандерстоун. Лефстоун. Блин. Это, ладно ой ой ну это же, конечно же, спаун. А, ну и кстати, я хотел специально специально заинтересовать этого, этого позитивного Алекса, чтобы он. Чтоб он начал играть в Black Dragon. Вот, вот я сейчас хочу показать, где находится зеленый город. Ну, немножко потусоваться на спауне. Я так это люблю, когда мой попугай, попугай скажет, ставь лайк, я этого жду. Давай, попугай, скажи что-то нибудь. Я тебе специально мегафончик сейчас поставлю и скажи, пожалуйста. А мой попугайчик любит лайков. Афи. Афи. Как же это ласково прозвучало. Э, это кто такой Ал, божик? Человек без кина, человек без кина. А я стуя. Ладно, побежали уйдёй. Арбок, арбок. Я не хочу ввязываться в дела с арбаками этими, блин. Андрайт. <laughs> У меня есть этот андройд. Ну и кстати, Лев. <связывая> да, длина. Мина. Ха-ха-ха. Оу. Не бибня. Не, не, Сибирь. Брат понятия брата. Как? Вот он, братик маленький. Ботик, ты такой хорошенький, ты, ты такой хорошенький. Как я тебя люблю убивать. Вс ⁇ вс ⁇ город. Здох, не вязывайся. Врати тебя. Врати Ой-ой, там байба, там байба. Там пальбо. -ба. По мне. Just как я не знаю. Андроид. уже вяжет, а? Ладно, побежали. Вот он, самый легкий зеленый город. Вот, и вам я хочу показать, дорогие зрители, что в нем находится. Вот я это специально изучила для вас. Вот там, вот там специальный скупщик стоит. Там скупщик. Так... Ой, сейчас я вам покажу, Во, вот там вот там больница для покемошек я вам, я вам эту правду говорю так, а вон там, а вот там продавец есть там есть специальный продавец а вот там, а вот там гим, не гим, гим какой то есть с которым надо сражаться за какой то что то в значок и этот и так через билетик все это покупается. Вот. Вот. Мешанный билет. Получается. Вот такой покупать надо. Вот там... он там долго, если честно, стоит. Да, пацан, то ты... То ты смотри, куда надо. Вот. What the fuck? What the fuck? Ай, ненавижу эту музыку! Как будто за мной смерть пошла. Ой-ой-ой! ладно на полная будем держаться это природа о да а я правильно иду природа а да я туда иду и я вам покажу где находится Город, вот, вот, короче, по этой топинке идем. Вот я вам и покажу. Это, это что-то, что не Ой, да, Джейси, Адам. Он же, он же мой, он же мой, он же мой поклонник. Нет, не поклонник, но не подписчик, у него нету своего YouTubeа. Ой, но смотрит мое видео по-другому вот кто-то там за мной идет, а? Что-то ко мне, наверное, сейчас привязываться все будут. О, ой, блин, этот, этот микроскоп, вот, вот у него есть значок, не знаю, о, Эх, не знаю даже чего, вот, вот этого я советую убивать сразу. Потому что у нее это, короче, эмбир, Эндор за какие-то. Не дали я злой! А я плачу злой. Давай, давай, давай! Ч ⁇ слабо? Ч ⁇ слабо? Слабо меня? Замочить. Ух ты. Вот, вот как я и говорил, эти, эти штучки, жемчуги эндера пригодятся. Ну... Их надо лучше, лучше продавать, потому что одна штучка за три таких бронзовых коинцев продается в любом городе. Ну, ну я вам покажу все все где, где все находится. Вот сейчас. Э, а, кстати, вот, вот, вот советую эту гусеницу брать. Вот, вот эту гусеницу брать. Она сначала бабушку... Превращается потом в такого дракона, который у меня сейчас. Но я не знаю, с какого сейчас он уровня. Так-то. Но я не знаю, с какого он, правда, уровня. Но сейчас мы идем в этот черный город. И я весь черный город вам сейчас буду показывать. И вот этот, вот это, короче, мелкий сняли. Это мелкая, блин. Мелкий какая-то. пьяси, пи Пирсий какой-то, блин. Вот она почему-то встречается с 25 уровня. Или даже с 23. Вот он, как, как я вам и говорил, черный, черный город. И на нем его же тоже уже все знают. Пьюдил А вот там что-то по-гречески. Так, вон там, вон там. Тоже, вот там тоже скупщик. Ну там легко скупщика найти. И вон там больница, вот там уже она в другом направлении, как вы видите. И пойдем-ка искать этот чё там продавец, этот магазин. А, ну и кстати. А, нет, они, не кстати, не... Напугала! напугал это, блин, эта штука, блин, телепатнутая. И, кстати, эту телепатнутую штуку, ой, их убьёшь, кстати. Она телепатилась, а вот так продавец. Ну, кажется, все с меня уже достаточно, потому что, потому что меня еще не зарегистрировано 15 минут потому что еще не зарегано, еще 15 минут. И поэтому я вам желаю желаю всего всего удачного и хорошего. И, конечно же, спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте.. Ставьте кучу лайков. И. И, конечно же, будет сейчас у нас Пуца. Вот я не понимаю, что это. Понял, понял. Хотя не понял. Хотя я вообще ничего не понял. Что это за за штуковина такая? Кто кинул эту, этот покебол? Я. Где. Где это Серегина Морошанка? А да вот она. Кухня. Вот там кухня. Сразу говорю. А, ну и, кстати, и туса зажигаем. Или нет. И теперь... Ответь, пожалуйста. Как говорится, всем пока!